Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чали, и сегодня мы поговорим о том, как убрать пересечение листьев в Speed 3. Ставим палец вверх, пишем комментарии подписываемся на канал, если Вы не подписались. Вся эта активность очень важна для него. Не подведите. И я начинаю. Я уже создал примитивное дерево с таким количеством нот, чтобы не тратить время. Если Вы до сих пор не знаете, как это делать, то рекомендую посмотреть мои первые уроки по Speed 3. Которые появятся в подсказке вверху. Наверное, Вы уже заметили, что есть пересечение листьев и задача их убрать. Выделяем ноду Leaf Mesh и затем вкладку Collision. В этой вкладке Вы увидите несколько параметров, которые нужно учитывать при выборе коллизии вкладке Post. Сейчас я расскажу о каждом из них. Для начала Вам нужно разобраться в настройках коллизии в Post. Там есть 4 опции. Known, которая выключает коллизии. Low, учитывается коллизии листиков. Медиум Учитывается коллизия листиков между собой и с ветками. И High. Высококачественный просчет листиков друг с другом. И также с ветками. При таком режиме включаются дополнительные тесты и проверки. Ниже идут еще две опции, которые отвечают за коллизии кластеров. Кластеры придуманы для оптимизации деревьев подвижки. Так как же обычно выглядит текстура для них? Например, если зайти в библиотеку Quixel Megascans категорию 3 и там выбрать Branch. Вы увидите специальную текстуру для кластеров. Это полноценные ветки с листиками, из которых можно создавать кластеры и при этом, хорошо оптимизировать геометрию дерева для использования в движках. При этом, учитывается карта нормали и делается правильное освещение для такого кластера. То есть, если например посмотреть данную текстуру, у Вас не будет геометрии веток, которые обычно занимают много полигонов. Также, Вы можете создать эти кластеры внутри Speed 3 и для этого есть специальный инструмент, который экспортирует все нужные материалы. Чтобы посмотреть данный инструмент, давайте выберем любое дерево из стандартных проектов, чтобы не тратить время на создание его с нуля. Например, пускай это будет Sample Pine. Затем кликаем на любую из главных веток и нажимаем F, чтобы сфокусироваться на ней. После чего кликаем на ствол и нажимаем H, чтобы скрыть его и также скрываем все зеленые иголочки. В итоге, у нас осталась ветка, которую можно превратить в кластер. Поворачиваем ее и немного редактируем, перейдя в вид XZ-Plane. Для того, чтобы перейти в этот вид, нажимаем правую кнопку мыши, выбираем Window Viewport XZ-Plane. Таким образом, у Вас откроется нужный вид камеры. По желанию настраиваем освещение, если вдруг Вы захотите запечь материал с тенями. Теперь, чтобы включить захват данной ветки, нужно перейти в Windows и выбрать Edit 3 Window Properties. И в вкладке Screenshot Save Frame, включаем опцию Show. Таким образом, у Вас появятся границы захвата текстуры. Как я и сказал ранее, давайте немного отредактируем ветки, чтобы они не сильно пересекались. Чтобы редактировать отдельную ветку, нажимаем на кнопку Nodes. Конечно же, Вы можете включить учет коллизии, но я хочу оставить все ветки, поэтому редактирую их вручную. После редактирования, настраиваем viewport таким образом, чтобы вся ветка поместилась в область захвата. И теперь, чтобы экспортировать кластер, идем в меню File, выбираем Экспорт Материал. В итоге появится окно настроек, в котором можно настроить разрешение, включить тени, а также выбрать какие текстуры будут экспортироваться. При желании, можно экспортировать анимированную текстуру, включив опцию Sequence. Для кластера я обычно оставляю все по умолчанию и нажимаю ОК. OK. Как только все текстуры экспортируются, у вас исчезнет данное окно и в папке, которую вы указывали во время экспорта появятся все нужные файлы для импорта кластера. Перед импортом кластера давайте создадим новую сцену и нарисуем ствол дерева, удерживая пробел. После этого переходим в вкладку материалов и добавляем новый материал, который называем кластер. Кликаем на Color и указываем папку с нашими текстурами. Там выбираем Albedo. Остальные текстуры загрузятся автоматически, если вы согласитесь с предупреждением в выскакивающем окне. Таким образом, вы получите готовый кластер. Теперь его нужно редактировать и добавить специальные точки для роста листиков или других веток. Для этого нажимаем Edit, чтобы открыть редактор Mesh. Так как в Albedo текстуре ничего не понятно, выбираем opacity слой и редактируем Mesh таким образом. Итак, получился такой Mesh. Теперь добавим Anchor Points и загрузим данный Mesh в Low и High Poly слоты соответственно. Чтобы добавить Anchor, кликаем на данную иконку стрелки с кругом и ставим точки там, где хотим добавить динамические ветки. Я не буду заморачиваться и прям простраивать все ветки. Сейчас задача просто показать, как это работает. Так как это очень полезная функция Speed 3 После того, как вы расставили нужные анхары, сохраняем в Low-Poly нижний слот и в High-Poly верхний слот с стеселяция для дальнейших деформаций. Затем закрываем редактор и давайте добавим данные ветки к нашему стволу. Чтобы это сделать, выделяем его. Затем кликаем на Add и выбираем Leaf Mesh. После чего в настройках изменяем количество веток и их размеры. А чтобы была видна текстура, перетягиваем ранее созданный материал на данные плейны. В итоге, Вы увидите Ваши ветки. Причем, на них достаточно хорошо работает освещение, благодаря карте нормалей. И я думаю, Вы понимаете, насколько этот метод оптимизирует Ваше дерево под игры. Теперь давайте немного отредактируем остальные параметры. Добавим немного вариации. Для этого напротив каждого параметра кликаем на плюс-минус и меняем значение параметры варианс. В итоге, у Вас получится такое дерево. Также, Вы можете редактировать отдельно каждую ветку. Для этого достаточно выбрать режим Nodes и кликая на объект, редактировать его. Повернуть, увеличить или уменьшить, удалить. И теперь, когда вы довольны результатом, можно добавить листики к этим веткам. И тут начинается магия. Мы же помним, что это не меша, а обычная текстура. Но Speed 3 учитывает все указанные Anhor Points и прикрепляет к ним листья. И теперь, если редактировать параметры листиков, вы будете видеть, как они реалистично прикрепились к ранее указанным Anhor. Если Вам не нравится, как расположились листья, в любой момент Вы можете более тщательно настроить анхары в настройках материала с помощью кнопки Edit. Но мы сейчас не об этом говорим. Я создал кластеры и лишь для того, чтобы показать работу коллизий. Так вот, именно коллизии помогут Вам в настройке кластеров, показывая пересечения и удаляя пересекаемые объекты. Если я сейчас выберу High Quality, Вы увидите, как удалились все кластеры. Это значит, что все они пересекаются и это не очень хорошо для движков. Если сейчас выбрать объект с ветками, Вы увидите, как геометрия кластеров, несмотря на opacity текстуру, имеет пересечение друг с другом. Поэтому каждый кластер редактируется вручную или просто не включается коллизии, чтобы не удалялись данные объекты. Я не знаю, как планировали этот подход создатели SP3, но лично мне кажется, что коллизии для кластеров можно лишь применять для проверки пересечений, но не удаление объектов как мы это делаем с обычными листьями. Потому что, например, сейчас мне нравится положение веток, но включив коллизии, спи 3 удалит их все. Это все, что я хотел рассказать о кластерах и учете коллизий в них. Давайте теперь вернемся к обычным листикам. Если для обычных листьев выбрать Hive в коллизиях, у Вас будет происходить детальный анализ коллизий листиков с ветками, друг с другом и так далее. Это самый лучший вариант, но он требует немного больше времени, чем остальные. Если сейчас убрать коллизии. Вы увидите, что есть листья, которые пересекаются с друг с другом, и с ветками. Как только Вы включите хай, эти пересечения исчезают. Теперь давайте поговорим о всех параметрах коллизий слева. В Style Вы найдете 4 опции. первая Everything учитывает все коллизии в сцене. И там, где есть пересечение, удаляется геометрия, которая пересекается. Далее идет опция игнорировать листья, имеющие одного родителя. Чтобы разобраться, как она работает, давайте добавим еще одну группу листьев для ноды Twix. И теперь, если включить High, то листики удаляются там, где есть коллизии. Если в каждой из нод листьев выбрать игнорировать родителя, то остаются листья, которые пересекаются друг с другом. А пересечения с ветками и листьями, которые не относятся к данной ноде Twix, удаляются. Далее идет опция Knot Out Other's Only. Если вы ее выберете, то у вас будет игнорироваться пересечение внутри данного генератора, но убирается пересечение с другими листьями. Я удалю этот генератор, так как он только отвлекает. У другого Leaf Mesh выберу эту опцию. И как видите, пересечения внутри этой ноды присутствуют, но пересечения с другими нодами убираются. И если вы выберете последнюю опцию, то все коллизии для этой ноды не будут учитываться. Следующая опция Take Parent удаляет ветви, на которых находятся листики, имеющие пересечения с другими. Причем, если на этих ветках есть листья без пересечений, то ветка остается. Ниже идет опция Wait, которая управляет силой просчета коллизий. Она используется в том случае, если Вы хотите оставить какие-то листья, которые имеют коллизии. Для этого просто ставить значение меньше единицы. Следующий параметр Pivot Threshold учитывает Пивот Листика и это свойство используется для устранения удаления нежелательных пересечений. То есть листиков, у которых Pivot Point находится рядом. Этот параметр практически схож с предыдущим. И последняя опция Sphere Threshold настраивает размер сферы, в которую вписан листик и по осям этой сферы идет проверка коллизий. При увеличении значения этого параметра и использовании опции Use Spherical Test for Leafs вы будете увеличивать радиус сканирования пересечений с данным листом. Это практически такое же влияние, как и у предыдущих опций, только здесь немного другое правило. Это все, что я хотел рассказать о коллизиях в Speed 3. Я думаю, теперь Вы согласны с тем, что в этом нет ничего сложного и Вам все понятно. С Вами был Кривуля Андрей Чали. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.